Скорее, подай! Что мы идем делать? Мы идем, мы хотим речку попробовать перейти, да? Куда мы идем? Идем Да, вот эту речку туда перейти. А в Турцию? Турция. Нет. А в Турцию. А что тут? Два локтя по карте, ребята. Две, две звездочки поставим тогда, дети тогда... Да. догоняйте сегодня пычки классные. Тогда. да. так камило догоняйте дети увлеклись собиранием ракушек целые особо не попадается, а попадаются кусочки небольшие, но и все равно интересно, все равно в серединке да, попадаются. Кругляши, закругленные рогатки. Уж ты, батьки, не отстань. Да, О, да. волны классные. Шумит прям, как в настоящем море. Баташкин ракушки ищет. И я. Да, мы в том году не смогли здесь перейти. У нас здесь в этом году будет осмотр острова в полной мере. Мы в том году практически никуда не ходили. Были только на пляже и по домиком Мама, на... Нет, плавать мы не будем. Да, мы вышли там. Вот речка. Мам, вот такая. Глубокая она вот такая. Мам, можно... Ракушки туда? брось ну, ракушки Фух, и ракушки поплыли в речку Вообще, эта в общем это речка втекала точнее в море Мы не сейчас пойдем до да, уровень воды вот как бы ниже богдан ходил вчера рыбу ловить на эту речку там выход есть недалеко от нашего гостевого дома Пойдем сейчас дальше, посмотрим, исследовать. Ну, она... она, потому что глубокая речка, поэтому вода не настолько теплая, не настолько прогревается. Но в море видишь волна, здесь более оно такое идет, ну, как бы спокойное. Вода спокойная. Идем на ту сторону, да? Посмотрим, что там есть. Здесь песочек такой. Рак, ракушки нам собрали. Вот, а, вот она, где вытекает речка. А тут раз. Ну, вот здесь не могу ходить. Вот, вот, камни. Вот так вот она развелась. А теперь она Масенька. Вот, Таниха. Бадайский. Аба переправляет. Аба! Аба! И мама теперь прыгает. <свес> мама, теперь давай. Тебя? покажи нам свой карман а там а там царство небес драгоценных сокровища бриллианты бриллианты но мы еще приехали рано, еще нет. Ребеночка не открылся с 9 часа здесь вот кафе вот такое вот Будет. Еще не подготовлено, не покрашено, ничего не открыто. Там тоже какие-то будут копочки-ресторанчики. Вот с этой стороны пляжа здесь лестница. Вот лестница, что, что там этой лестница. Здесь вот какая-то площадка спортивная, да? Ну, кафе, какой-то тир. И здесь еще санузел, блядь, пачка. Никто не работает да? еще. Здесь куда-то еще не открыт. И получается раненько прям приехали, Какая красота. Ага. Да? Да, все А вторая часть вон там, на дереве. домик. С одной стороны съезжаем, а это прямо ехать с другой. Это считается вроде как центральный пляж. Ветер. И не наверх а вот дальше по горой, здесь вот тоже краш дики так сказать, дальше на вот да, море да, с крас... ними море с ними красота your... классно да Это огромная стола да? Рудительная. Легкова такая. Может далеко прям пройти. Там дальше. Такие вот эти. Кто дикарями живет, кто как. Красота. О, я рыб закупал. Какой-то кемпинг, Домики везде, ну, я не да? да? Полный Нет. карман да. ракушек мы Смотри, насобирали. Да? Красота. Знаешь, О, было, это мальчик. Ого, правда. Все дерево шишками облиплено. Если бел, белку кинуть, значит, это, это она не попадёт через шишки на вас. Да. Я говорю, вот у меня уже встала, не это ерунда. Апа действительно ерунда. Она же легенькая у нас. Маленькая девочка. Меня думаешь, Ну что-то здесь такое. Вот. Вот. Не знаю. Кемпинг. Не, не кемпинг. Красота. Оттуда уходишь. Здесь тихо. Везде птички. Просто красота. Офигеть шиша. Нет. Выгружаю Шишки. Шишки берем. Да шучу. Шишки. Ракушки. Да ракушки классно. Глянь, море не слышно, прям такая тишина, как в лесу, находишься вообще тихо, тихо. Ни машины не слышно, ни ветра. Красота, да? А море вот. Две минуты вернуться назад. Красота просто. Да, мы забрели На территорию санатория Зашли здесь санаторий, вот, За елочками не видно его Особо вот чуть-чуть прогадывают. Не знаю, можно тут снимать Нельзя В общем, зашли со стороны моря Сюда там вот игровая площадка детская С той стороны Мы хотим вот пройти было Три этажа, три этажа? Угу. Почему именно Три этажа Потому Тихо. что так вот ёлочка, Да, как на Огромная да, такая территория. Спасение этого санатория. На, как горка. столько внизу. зданий отдельно. И я хочу сделать вообще, ну раз как там. Ну, вон там, там еще одно здание идет. Я хочу сделать горку как там у нас во дворе маленькая, а еще добавить третья. Да? И там, где круче сейчас, сейчас uh -huh. на три на три, чем выпадаешь по, прям в бассейн. Да? Uh -huh. Круто. Ну поедем потом. Мы катаемся. Тут тоже какая-то территория. Старого... что-то огорожено. Можно только съехать и ногами уже в бассейн. Да? Uh -huh. Классно. Сейчас посмотрим, куда выведет нас эта дорога, да? Через море. Ну, надо ж нам изведать, что здесь интересного новенького есть. Здесь такой же, такого же типа здания. Тут, вон пониже. Чуть-чуть. Потому что там мы Пятиэтажная, да. Там шестиэтажное было. И ниже, да. Но под наклоном, да. Дорога идет под наклоном фонарики, сусенки, Красота. Самое главное, тишина. Уже прям стемнело. Ежика, да, только увидели. Он убежал, да? Да. Не нашли только какие шишки крупные. А я в черкеске трогаю ежика. Да? Дочь тебе букеты Крутые. дарит. Спасибо. Дочь мне дарит букеты, а папа подарил. Ой, спасибо, моя хорошая. Теперь шишки мне. Мне букеты с палочек подарили сегодня. Теперь шишки у вот, темно уже. В общем, мы вышли к Ну темно. Как-то. Речка-то. Зачем мы в деревьях? Да, мы вышли, в общем, к Ну не возле своего, да? Думаю, по-моему, дальше вышли. Мы дальше, дальше Да, наш вон там с той стороны речка, вот которая в море впадает. Пойдем? А тут у тебя покос начался, да? Вот к речке мы вышли, да? Здесь такой. Богдан лягушку увидел. Смотри. А, Бамс уплыла. Уплыва. Будет она тебя ждать. Лягушка, Лягушка да. Уже везде фонарики, уже темно. Что там? Лягушка на тебя прыгла. Ой, вот она. Прям рядом? Две. Ну, слышишь, они песни поют. Красота. Кто Просто занимается. Тут тоже типа рыночка что-то такое. В мы вышли. Обрата к морю ветер дует. Да? Мы вышли к морю, ну, ты хотела. Холодно. холодно? Ну вот мы уже идем домой. Я все, я вот как раз это просто. Другу покажи карманы. Он офигенный. Да? И он на море. Ты куда, да? Ого, ого папа куда решил залезть, Камилы? Я вниз. По стеночке. Высоко, вы молодцы. А, ты внизу? а я внизу, да. Богдаша тоже со мной внизу пошел, да? а а, -а, -а! Камила в речку. А -а -а -а -а -а! Не я хочешь? В речку я в речку ты не залезешь уже. Он уже краешек.